I don't know. Прошла замена, лупим куньку в атаке с выигранной первой картой Инферно, Чичас в обороне с проигранной картой, ну и у нас Мерзость вместе с кизякой Мерзость пришел на замену э, выбывшему с игры Спайсу, у которого навернулся компьютер благодаря а, замечательному ГГ, Геймгвард, ну, разумеется. По ножовщину выигрывает команда Лупим-Куньку. Выбор страны за ними. Но тут, очевидно, конечно, нужно начинать в обороне. Оборона сильна. Сильна не по-детски, но Лупим-Куньку решают начать в вот атаке. Интересно, ребята. Ну, во всяком случае, есть возможность дать камбэк. Не знаю, что там за ковид. Не болел им. Прививку не ставил, маску не носил. Лекарства вообще не пью с 10 лет. Может, и мунка своя топ. И мунка однозначно хорошая. И я очень рад за вас, Данил. Потому что это действительно круто. Но ковид, как минимум, если есть люди, которые говорят, что ковида нет. Вот на своем собственном примере могу сказать, что есть еще какой. Ну, ладно, давайте, хватит уже теперь. Поговорили мы на всякие отдаленные темы. Теперь про КС. Любим Куньку. Прокинули немножечко длину и начали уходить на другую позицию на зигзаг. Ну, учитывая, что это карта The Dust 2, здесь все слишком прозрачно и слишком uh, забавненько. Ну, Короче, ладно, давайте смотреть. Потому что, ну, любые стяжки-перетяжки, все читаем и все контролится. Мамин Дрифтер забирает мерность. Кейзяка пытается остановить выход на точку. Ну, естественно, выход на точку остановить на данный момент. Не в его силах. Залетают гранаты в сайт. Но ну, Кейзяке без Дефьюз Китов еще предстоит выбивать своих визави. Минус от Мишустина. 1-0. Лупим куничку. Лупим куничку. Кунилисимус. Простите, дорогие друзья Они лупим, а ты сразу любим ну, ну, ну как, нет, я не сказал, что любим Я не сказал, что любим Ну, может быть и любим Это дело такое, знаете, дело каждого Мишустин. Замечательный хедшот по мерзости. Киезяка где-то здесь. О, вот он, киезяка. Обороняет точку. Сидит и ждет. Сказал. Ну, значит, по Фрейду оговорочка, ребят. Ну, что что что Все естественно. Все взрослые люди все, все прекрасно понимают, да? 2-0, дамы и господа, мы 2-0. Ору. А что орать-то? Орать не надо. Соседи ругаться будут, орать не надо. Время уже позднее. Итак, по-прежнему у обороны нет экономики. Придется, конечно, очень туго и очень сложно. И третий раунд, очевидно, тоже не получится выиграть. Хотя, конечно, ну и с диглами тоже можно выигрывать. Но я не думаю, что Галила и Калаш, Галил и Калаш отдадут раунд двум диглам. Но всякое бывает. Сандилан, мы поняли. <свы> Я не сомневался в том, что моя аудитория поймет меня, как никто другой. Мишустин минус Кизяка. Мерзость. <свы> Я бы сильно гаготал, если честно, <свы> если бы Мишустин проиграл эту стрельбу. Но он был близок к поражению, но все-таки удержался 3-0. Сань, настроение сразу на 100. Ну, я дико рад, если я кому-то, может быть, даже ляпнув какую-то... Какую-то дичь, так сказать. Поднял кому-то настроение. Это уже замечательно. Я подарил кому-то улыбку и парочку минут замечательных мгновений а, позитива. Потому что в современном мире позитива вообще прям мало-мало. И надо уметь радоваться хоть чему-то. Если я сумел вас обрадовать, то, значит, я уже как минимум денечек прожил не зря. Два фамаса против э, Калаша и Галилы. На самом деле мета максимально рабочая. А, в свое время на старом фасткапе так бустили аккаунты, короче, если кто не в теме. А, дабл килл от Киезяки, кстати, и это 3-1. Кто первую карту-то взял, я уже забыла. А, Лупим Куньку. А, Кунилисимус выиграли первую карту. А, вот. Короче. Короче, что, я аж потерялся. А, так бустили на старом фасткапе. Ну, аккаунты, букву бустили. Короче, шли 2 на 2, брали фамасы. Просто выбирали карту Dust 2. Ну, 2 на 2, разумеется. И с фамасами а, просто бустили себе до хардов. Вообще можно было на изи подняться за пару каток абсолютно. Кизяка! Очередной даблкилл и 3-2. Они рофлят, придумали Плюс, да, на старом ФК было много мет, чтобы апнуться Да, да Но это знают только уолды И многие это знают, потому что Многие вообще на фасткап пришли только на новый фасткап А старом даже и не сурсили Ну, кейзяка Сменил один девайс на другой И снова даблкил 3-3 Сегодня 17 исполнилось. Все, уже взрослый. Тамерлан, если у вас сегодня день рождения, поздравляю вас. Будьте достойным человеком. Не расстраивайте родителей. Будьте здоровым, что самое главное. Крепким и большой-большой вам удачи. Раскидка длины. Игроки атаки постепенно, кстати говоря, открываются из банки. Что? О, я здесь еще и поджим есть. Па пар пам пам пам Пам-пар-пам-пам. Пам-пар-пам-пам. Пам Ха-ха, ну блин. Ну че, второго ты не забрал? Чудушка, че ж ты второго-то не забрал? Мишустин вытаскивает. О, май гарабл. Нереальнейшие вещи, дорогие друзья 4-3 Пользу лупим куньку <клес> Простите Какая-то жесткая история сейчас произошла Как мерзость так мог зафейлить Но тут же двоих надо был на изи убивать Теперь смотри Акцент на длину, по сути ну вот, типа, хорошая позиция у мерзости Обычно вот так накидывается моменталка под э, чек банки Вопрос, а она будет накинута или нет? Ну, это вообще не моменталка, как бы, гайс. <laughs> это не моменталка Но прилетело неплохо Мир тебе, бро, игра Таджикистан-Узбекистан состоялась а, Добрый человек, и тебе тоже мирного неба над головой Не знаю конкретно про какую вы игру Те, которые я комментировал, да, состоялись Новых никаких больше не было ну, будет ли проход-то уже или нет? Финские ХАЕшки от Мишустина. Мощная раскидка зигзага. Вернее, точки А с зигзага. И тут такой мамин дрифтер. Боком. Самое главное быть дрифтером до последнего. И боком открываться. Открылся боком под кизяку. Получил по голове. Ну и все. И Мишустина тоже закрывает. В общем, честно, честно, честно. Лупим куньку. Во-первых, Выиграли ножи и начали в атаке. Уже начиная отсюда. Это странно и забавно. А во-вторых, э -э что они делают? Ты, ты серьезно, они думают, что такие раунды будут работать? Будет ли еще игра сборных? Определенно когда-то будет, но точных данных нету. Потому что человек, который проводит эти турниры, увы и ах, э -э пропал куда-то. Куда-то пропал Может быть перестал этим заниматься Но если появится И у меня появится какая-то информация об этом Я обязательно с вами ей поделюсь 5-4 Час вырываются вперед Кейзяка здесь, кстати, играет уже на голову круче Чем играл на первой карте а, Напомню на Инферно Бот местами играл лучше, чем Кейзяка Забавненько было Все смеялись, все хихикали Вообще, предыдущая карта получилась мировая, потому что очень забавная и очень... очень неоднозначная. Ну что, с пистолетами. О, -о, -о, -о, -о какая хаешечка-то хорошая прилетела. Ну, Мишустин запушил хотя бы Кизяку, Не сумел спастись от мерзости. Ну... 6-4, окей, это хотя бы экономический, тут-то уж ладно, этот раунд можно было проводить спустя рукава, и я не думаю, что лупим куньку сейчас, надеялись на то, что выиграют а, вот. Вот, вот то, что сейчас происходит. Замечательно Кстати, замечательно сейчас разменялись демейдж дилингом 12 хп у Кийзяки осталось И по половине лайфбара у игроков атаки Мамин Дрифтер забирает мерзость И Кийзяка тот самый с 12 хп остается в соло Технически выигранная позиция для Лупим Куньку. Но что получится по факту, сложно сказать. Потому что позиция у игрока обороны, ну, посвежее. Но если бы он не стоял на просвете, на самом деле. Потому что, ну, зайдя в сайт, шансов было бы больше. Потому что больше вариативность. А с просвета куда уходить? В КТ Окей, ушел в КТ пока а раунд потом выигрывать? Да никак. 6-5. Вы когда-нибудь стреляли пистолетом с пеной в монитор? <laughs> Андрюха, не доводилось. Не доводилось, да думаю, и не произойдет такого никогда. Я раз бомбанул и весь монитор был в пене. Ничего себе! Это в честь чего ты так решил сделать? <laughs> когда это ты посчитал, что это правильно? Смотря каким пистолетом? Ну, насколько я понимаю, Андрюха имеет в виду пистолет, ну, для. Э, ну как это, господи, монтажной пены. Как я понимаю. Может, я неправильно понял? Тогда, надеюсь, Андрей меня поправит. А, два калаша против двух эмок. И слоу разыгрывается. Разыгрывается. Вот как-то так, да. А, в исполнении лупим куньку. Прокидывают длину. Разменялись гранатами. Гранат игроков от... Такие. Не долетели до Игроков обороны, зато сейчас получили в голову только что вот В частности, Кейзяк получил по голове Ну, откуда летят гранаты Уже и так становится понятно Мерзость, забирает первого но зря зажал по второму на самом деле Уже было понятно, что Мамин Дрифтер просто выбежит под этот спрей Очевидно, что сконтролировать его Будет в модельку очень тяжело И тут просто опять-таки мы приходим К технически выигранной а, Позиции да, монтажкой, вот, я все-таки оказался прав. И это есть хорошо, но нехорошо на самом деле стрелять... В монитор из э, пистолета с монтажной пеной Имейте в виду, ребята, зрители Никогда такие дела не делайте А то можете без монитора остаться По-прежнему обоюдный девайсный раунд Мишустин пытается развлекать э, своих соперников на точке Ну, да развлекался, пока что лишился 39% здоровья э, Мамин-дрифтер решил сменить своего напарника И вот под, э, под флешечку открывается Остается без головы сразу Ну... Тут хочу не быть банальным, не хочу, вернее, быть банальным, но все-таки. А, для меня до сих пор остается загадкой, почему лупим куньку решили начать э, в атаке. Тут два варианта. Либо они надеются на то, что у них атака будет крутая, и они выиграют без шансов. А, либо они надеются на то, что они во второй половине камбэк дадут в сильной стороне. Но при прочих равных, естественно, здесь очевиднее... Очевиднее, чем начать в обороне, наверное, просто ничего и нет. Минус такие изяки 7-6. У меня раз было, только не пенным и не в монитор, а в телевизор, который мне мешал высказать недовольство своей девушки. Молодость. Сильно, Радо, сильно. Но такого тоже не рекомендую вам, зрители. Не, не делайте так. Не делайте. Это нехорошо. Вообще нехорошо стрелять. С любых видов пистолетов. Где ты живешь, брат? А, Россия, город Обнинск. Две эмочки против двух автоматов Калашникова. Стандартный байт для одной и другой команды. В общем-то, Кизяка. Пошумел, пошумел на длине, да и ушел себе под рекламку стоять. Накинул дымочек, накинул флешку. И, видимо, должен был по, по идее чекать идти теперь. Но разве же игроки атаки отдадут такое? Но ну, очевидно, что нет. Мавин Дрифтер минус Кейзяка. И вот раскидка, которую сейчас делал Кейзяка по большей степени, и помешала ему выиграть. Мерзость. Oh, да, Что это было? Куда? Oh, я не понял. Ну-ка, повтор я хочу посмотреть на втором мониторе. Как, как там просто появилась моделька на секунду пиксели пропала? Я что то вообще не понял, как это было. Но все равно, конечно, момент забавный. Но, но ладно, 7-7. Мы, короче, на старом ФК с парнякой из Беларуси играли 2 на 2 ник его X-Pro. Блин, так хочется найти его. <смех> ну, я уж не знаю, как его тебе теперь найти а, Можно зайти на старый фасткап, если он еще работает И попробовать там его найти Может, там указаны какие-то его соцсети Мишустин Без шансов для мерзости Но кизяка куда, как мне кажется, опаснее, чем его тиммейт Потому что Киезяка неоднократно по дабл -килу делал, а вот мерзость дабл-киллы не делал. Ну и статистика, опять же, говорит сама за себя. 14-8 Кизяка и 3-8 Мерзость. Вот зря сейчас... Хотя нет, не зря. Вот все-таки здесь соглашусь, что то, что лупим куньку действует медленно, скорее идет им на руку. Потому что это позволит им... Возможно, застать врасплох игрока обороны. Но Мишустин... Ну, не знаю. Ушел на просвет. Под КТ-респом стоит в надежде, что его тиммейт, э, вернее, его соперник выйдет пикнуть. И пикнет не то. Опа. Опа. Минус от Кейзяки. 8-7. В результате Чичас... Чичас, простите. Э, выигрывают первую половину. Но выигрывают первую половину они с минимальным перевесом и находясь в сильной стороне. Вот теперь лупим Куньку. Я думаю, должны доводить матч до победы. Но получится ли? Вот. Даже хз-хз. Мы, короче, по молодости... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, ладно. А потом ä, Виталия допишет, может быть, будет пояснее. Мишустин, минус мерзость. Ну, такие стратки тоже, да, на пистолетные раунды в матчах 2 на 2. Особенно хорошо вот здесь сидеть и чекать зигзаг. Потому что тебе в голову оттуда никто уже попасть не сможет, и как бы все изи. А, в общем, дорогие друзья, 8-8. Но пистолетка на карте даст 2 в рамках патча 2 на 2. Это тоже отдельный вид искусства на самом деле. Виталя! Господи, я думал, у вас кто-нибудь достал травмат и выстрелил в экран, а ты, оказывается, таким образом выключил телевизор. Ну что, диглы пытаются... Пытаются, ничего себе, как пытаются-то знатно. Ну, мамин дрифтер совладал хотя бы с одним соперником. Здесь главное не отдать киезяке девайс. И не дать киезяке поставить бомбу. Да, серьезно? Мамин дрифтер, видели, сейчас чекал просвет? А, неужели Мавин Дрифтер действительно думал, что игрок атаки попытается спрыгнуть на просвет? Но это же, ну, типа, зачем ему просто туда прыгать? Вы себя, типа, ставьте на место соперника в такие моменты а, Где же логика? Что он сделал бы, спрыгнув на просвет? Лишил бы себя возможной позиции прохода на точку А и уже дал бы себе невозможность поставить Опа! Буст на зигзаг и аркада в этот же самый зигзаг, дорогие друзья, Мишустин! Вот это принял В лучших традициях Кизяки, Который в первой половине точно так же принимал Своих соперников Но 10-8 Все что было в первой половине лишь давало Какие-то раунды А то что будет во второй половине Даст команде победу а Вот поэтому тут как-то надо а, Оценивать Оценивать ситуацию Потому что не, нельзя так больше отдаваться Ребятам из команды Чичас Иначе это приведет к быстрой ГГ-шке. Так он же адекватнее того же Редо, Александр. Ну, собственно, почему? Почему? Все в меру адекватны и все в меру неадекватны. Я считаю, что ну, это норм. Так, ну что, вдвоем будут принимать своих соперников игроки обороны Мишустин. Отдался под Киезяку Дав возможность сделать минус маминому дрифтеру Ну и без минуса, в общем-то, Мишустин В этом раунде тоже не ушел 11-8, в ползу, в ползу В пользу лупим куньку Вторая половина идет помягче Короче, ладно, смотри, молча Там в какой-то момент у Киезяки хп просел Я тоже подумал, что он упал А он, наверное, споткнулся просто Мизинчиком ударился об парапет ну, закидали, кстати, смотри, банку, и игроки обороны при этом решили отдать позицию на длине, не удостоверившись, есть ли кто-то на этой самой длине, а ведь там есть. И смотри, никто теперь длину не чекает. Вообще никто. Мамин Дрифтер просто изи фраг. Изи фраг. Изи фраг. Как можно стоять на длине, не смотреть куда? Мишустин, Мои глаза горят. Горят огнем, я не хочу больше видеть никогда такие спрейдауны. Пожалуйста, увольте меня. Что это нахрен было? Что это было? У меня температура под 40 сейчас подскочит. Вы видели нахрен этот фейспалм? Жесть. Это главные враги жизни, Миз... мизиницы косяк. Да. Безусловно. Снова прокидка банки, на этот раз, кстати, куда более результативно У Кизяки остается 30% лайфбара, и Кизяка, кстати, не стал уходить, а остался Ждет, смотри, прокидывает хаешечки и не знает, что Мишустин в данный момент находится за банкой А Мерзость при этом, кстати, уже поджал зигзаг И, в общем, аркаду никакую сделать игроки в данный момент конкретно не сумеют Опа, Мишустин минус Кизяка и вот он выход от мерзости. Попытка застрелить оппонента, а неудачная. Так, секундочку. <клес> Так, ну что, Мерзость бежит э, за бомбой, естественно, здесь игроки обороны уже прям сидят, сидят и прям ждут, а таки дожидаются. Мерзость, Мерзость, труп. 12-9. Простецкое окончание раунда. Сань, сорян, больше писать не буду, засорять эфир, прости. Да ладно, ты что, Виталий, успокойся. Это не засоряет эфир категорически. Дамы и господа, в первую очередь, вернее, уже какую в первую очередь, турнир уже практически заканчивается, да, но все-таки. В описании ссылочка на проект Груз 200. Заходите, играйте. Это проект с паблик-сервером, да, как бы, опа. Кизяк размен! Не успевает Кийзяка, да что ж такое, не везет даже здесь. Минус от маминого дрифтера, 13.9. 9 короче врывайтесь классический паблик сервер а, что еще имеется у этого паблик сервера Куча привилегий, которые вы можете получить Можете, вот, например, выиграть в турнире Различная движуха проводится для игроков данного проекта Свои турнирчики, свои конкурсы, свои розыгрыши Steam там можно прикупить, если у вас нету А добрые люди, может, вам даже его и бесплатно подгонят Поэтому обязательно вступайте в группы ВКонтакте И добавляйте их сервер в избранное Местечко хорошее Будете играть в турнирах и вот даже попадать ко мне на эфир еще Мамин дрифтер вырубает мерзость Кейзяка, не, не выйдя на точку, был вынужден убежать Короче, ребята Ссылочка в описании, напоминаю, да? Все, это последний раз, когда я напоминаю Потому что надеюсь, что вы все умные И вы все все запомнили Ну, 31% э, ХП Изи минус для Мишустина, по идее что-то Мишустин не совсем сразу забирает соперника, но все-таки его забирает. 14-9. Напоминаю, что если команда Лупим Куньку выиграют еще два раунда, то они станут победителями данного турнира со счетом 2-0 и займут первое место. Команда Чичас могут надеяться пока что и на победу в том числе в основное время, но, конечно, больше шансов на то, что здесь... А, будут овертаймы. Мамин Дрифтер забирает Кейзяку. 22 хп остается у Мерзости. А как вы можете заметить, у Мерзости еще и ко всему в довес нет девайса. Но 7 хп у Маминого Дрифтера и 25 у Мишустина. Знаете, как бы в теории несложно выиграть. Саня, повтори. повтори что? Мишустин минус от... От Мишустина. 15-9, все, теперь уже только допы. Повторить имеется в виду всю вот эту вот тираду, да, что вы типа не запомнили. Я понял, я понял Хохму, но нет, на самом деле я знаю, что вы все запомнили, потому что аудитория у меня, я всегда говорил, самая крутая, вы самые лучшие, а самые лучшие точно запомнили, потому что они умные, черт возьми. Кизяка. Хочу смотреть за Киезякой. Считаю, что он должен затащить, и только он может спасти сейчас раунд своей команде. Угадываю отчасти. Уго, что в реке вышло. Экстремал. Хай. И угадываю. Смотри, я же сказал, что Киезяка выиграет, а. Я же сказал. 15-10. Про сервер выписали. Ну да, я так и понял. Я так и понял. дефьюзки ты имеются. Как вы видите, у игроков обороны это значит, что там бай. Никто не стал бы покупать дефьюзки ты, не купив М-ку, не купив ФАМАС. Помнишь хоть меня? Ну... <пух> естественно, Тура. Ты что, как могу тебя не помнить? А налетела флешечка, и мерзость на этот раз пытается выйти из зигзага. Не совсем та позиция, которую мерзости, наверное, хотелось бы разыгрывать. Ну... Хотел сказать, я, может, Кизяка сможет, а нет, не сможет, черт возьми.